Друзья, всем привет, с вами канал CryptoGames. Сегодня посмотрим еще один интересный проект. Прошу прощения, что уже давно ничего не показывал. Две недели был в отпуске, приехал, сразу обратил внимание на проект, который, думаю, стоит показать прямо сейчас. Он на самом таком пике. Как раз сейчас стоит заходить. Грубо говоря, сейчас идет уже не пресейл, но уже довольно-таки рой подошел к хорошей цифре. Я думаю, стоит прямо сейчас залетать. Проект у нас называется Award Coin. Это будет новая платформа, которая, на которой можно будет голосовать. Тема на самом деле очень актуальная, идея актуальная. И давайте посмотрим, что она себя представляет. У нас показано, что первый обмен уже будет через месяц. И опять же, давайте, здесь опять же то, что написано. Это система будет голосования, которая вознаграждает людей за голосование или участие в онлайн-конкурсе с помощью приложения вознаграждения. То есть у нас будет в скором времени в июле, в начале июля э, июля как я посмотрел по дорожной карте, выпущено приложение, и в этом приложении мы уже сможем непосредственно проводить голосование. То есть голос... цель является у нас голосование, система... система голосования для людей, которые в мире бизнеса у нас да, есть и в других областях. Система вознаграждения используется в аэроплатежной системе для поддержки профессиональных конкурсов или соревнований. То есть вознаграждает пользователей, которые голосуют или выигрывают конкурс с криптовалютой монеты. На самом деле, если выиграли ваше голосование, то вы уже получаете свою монету. То есть все зависит именно от итогов конкурса. Также в будущем они собираются создать мобильное приложение, что позволит людям зарабатывать дело простой такие сдачи, как установка приложений. Еще, кстати, стоит отметить, проект для нас очень будет положительным со всех сторон, так как здесь будет присутствовать и мастернода, и постмайнинг, и майнинг. Но акцент у нас будет только на мастерноду. Почему? Я покажу сейчас ниже. Вы все увидите по алгоритму, и я дальше покажу мастерную отлайн, и все поймете, какой у нас рой и сколько может насыпать за короткий промежуток времени, если вы являетесь ее владельцем. Я думаю, все поймете. Итак, опять же скажу, что все построено естественно на технологии блокчейн, это уже большой плюс и Они, кстати, уделяют акцент на то, что у нас в прошлом существовало много систем голосования, да, но никто из них так и не вышел на нормальный уровень, потому что не было просто доверия, не было прозрачности проекта. Здесь же все это есть, все это присутствует, и система э, направляет решить проблемы в обе стороны, помимо обеспечивания надежного прозрачного проекта с помощью технологии, ну, естественно, блокчейн. Да. И блокчейн сам позволяет нам построить систему голосования мастернот, которая контролируется самой сетью. И они надеются построить беспристрастную систему голосования, которая определит будущее отрасли. То есть, сюда не, нельзя будет смешаться, и голосование реально будет проходить чисто, открыто, и ну, не фейково, скажем так, нельзя будет что-то подкрутить, да, или где-то что то добавить, нет. Все в онлайне, все открыто и доступно. На самом деле очень-очень полезная темка и платформа в целом. Здесь у нас понятно, белая книга, здесь можете ее скачать и посмотреть, да. Здесь у нас будут основные аспекты по проекту, это обновление в реальном времени, то есть онлайн таблица, которая будет условно, да, она будет постоянно обновляться и она никуда не исчезает, ее всегда можно будет видеть, опять же, она у нас будет непосредственно в реальном времени, не будет обновления по часу, все будет проходить мгновенно. То есть облако на основе, наше приложение доступно пользователям по запросу. Наш проект с открытым исходным кодом, это открыт возможности для разработчиков по всему миру внести вклад в данный проект. Низкие операционные сборы, то есть транзакции являются одним из самых низких на рынке. По сравнению с другими компаниями, предлагая услуги блокчейн. Я не проверял, но поверим на слово. Мастерноды немножко позже, сейчас покажу, что она себе представляет. Мы зайдем на мастерноду онлайн. Так, онлайновый опрос. Платформа обеспечивает быстро онлайн-опросы для пользователей. Да, в целом они обобщают. Через несколько минут пользователи могут создать несколько онлайн-опросов и делиться ими уже с друзьями. То есть вы можете репостнуть это и провести опрос уже отдельно. Пускай даже где-то будет любое соцсети. Результаты опроса показывают другу через несколько секунд, того, через несколько секунд, как они будут завершены в нашей бесплатной системе онлайн-голосования. То есть видите, система онлайн-голосования непосредственно является бесплатной опять же только плюсы прозрачность доступны для прослушивания некорректно все это показывает то есть для просмотра вы можете алгоритмы все это используется поверх этого просто математика алгоритм да и характеристики технологии показывают то что показывает прозрачность то есть что будет то что я говорил выше прозрачно опять же большой плюс предотвращение человеческих ошибок и обмана и более широкое участие. Опять же, у нас сейчас все все это стараются делать в онлайне, тем более, что сфера бизнеса, однозначно, это онлайн. Поэтому платформа подходит именно сюда. То есть физически никто этого уже сейчас не делает. Спецификация монеты. Название монеты у нас Coin тикер, тикет AVR алгоритм POPOS X11 POS блок награды от 5 до 70 монет, почему я говорил кстати про мастерноду на 110 тысяч монет и просто посмотрите на эту награду, награда просто шикарная, посмотрите сколько с блоков дает и я однозначно считаю, что нужно брать мастерноду, да цена здесь будет в районе трех биткоинов, да она не дешевая, но я думаю она будет того стоить, с таким роем и с тем, что проект долгосрочный, я думаю, что там можно заходить и пробовать, ну, нужно рисковать, я считаю. И зарабатывать тем более если биткоин будет расти я считаю это великолепный проект этого года время блок 60 секунд всего будет 420 миллионов монет и примайн 8 миллионов распределение токенов вы можете здесь у нас сейчас видеть дорожная карта у нас в видим даже почти все сделано и в принципе будет реварс релиз приложения голосование у нас будет и будет третий листинг Июль 2019 -го года, то, о чем я говорил, будет релиз платформы голосования. Первый конкурс на платформе. И конкурс будет, будет голосование по криптовалюте. Посмотрим, что из себя представит. И начинается разработка инструмента вопроса. То есть не знаки непосредственно будут. Нужно будет практически уже смотреть эту платформу, открывать и видеть, что и, что и как. Специалисты, открытая команда, можем посмотреть каждого, в принципе. С каждым можно связаться. У каждого есть ссылка на соцсетей. Ну, в первую очередь, я считаю, в Дискорде это проще всего сделать. Ну, линк здесь есть, и можете, какие вопросы вас интересуют, задать, пожалуйста, вам ответят. Мне очень нравится то, что открытый, показывают себя, и на самом деле очень быстро отвечают. Ребята всегда онлайн, два дня пообщался, и отвечали мгновенно просто. Вопросы-ответы здесь вкладка, то есть можно любой вопрос-ответ посмотреть, что вас интересует, где купить, как продать и так далее, на чем работать, что из себя представляет. По сайту, я думаю, мы закончили. Давайте быстро посмотрим нод онлайн, что из себя представляет? Мы сразу видим, что у нас 4 биржи уже где -то торгуется непосредственно монета. Цена с монет довольно-таки хорошая, почти 3 доллара. Изменение у нас идет в плюс сейчас монета. Объем очень-очень хороший объем, я считаю. И рой, посмотрите какой, он просто прекрасный. 3 месяца, пускай даже это больше, но с тем, что это долгосрочный проект, я считаю, что просто прекрасно. Мастер нас стоит 10 тысяч монет и у нас мы видим 3,5 биткоина цена. Да, просто курс сейчас большой, кажется, огромнейшая просто цена на самом деле. Но теперь представьте, если биткоин будет расти, и сколько можно будет с этого заработать. Ребят, я просто молчу, сами можете какие иксы можно сделать. Я думаю, здесь и можно рискнуть. В общем, думайте, смотрите. Я думаю, каждый для себя какую-то положительную часть подчеркнет. И можем посмотреть, я крипто-брач открыл. У нас ордера на покупку стоят прекрасные, по прекрасной цене на самом деле, и количество хорошее. То есть и все с мастернода можно начинать зарабатывать уже прямо сейчас, прямо сегодня, и владельцы будут очень хорошо зарабатывать, очень хорошо, потому что будут торговаться на всех платформах, листинг будет и дальше идти, и цена думаю, будет расти. Теперь подумайте, если биткоин 10 тысяч будет стоить, то есть рой у вас будет уже 90 дней, а все 50 то и меньше. Никто не знает, что будет завтра. Я думаю, только положительно, да, оптимистический настрой. Я думаю, здесь все будет ток. Так что, думаю, можно заканчивать на обзоре. Всем спасибо, что посмотрели. Ставим лайки, подписываемся, все вопросы, пишем комментарии. Жду их от вас. Ребята, до скорой встречи. Всем пока.